липнет к рукам, и все наши руки грязные. А на столе вот такая лужа клея. Так. Снимаем аккуратно с рук. Вот. Так. Ну, нормально. В принципе. Так. Еще, чтобы слайм не прилипал к рукам, можно его... Положить в баночки в холодильник где-то на полчаса. Но это когда-то помогает, а когда-то не помогает. Давайте добавим еще чуть-чуть. Пару капелек. Так, чтобы сладкий не лип. Так. Вот, он как на льду на этом растворе. Сначала он у нас не хочет собираться. Но потом уже, вот, нужно быстро перекладывать из рук руки, чтобы он не прилипал. Вот. Уже начало что-то схватываться с моих рук. Вот. Так, теперь еще минутку или полминутки, не знаю, пойдет. Мы его перекладываем из рук руки. Все, мне кажется... Он уже оп, стал очень хорошим. Но это еще не все. У нас еще остался клей и вот такая лужа. Мы, конечно, это все не оставим. Из этого всего мы сделаем слайм. Так, хорошо. Очень хорошо. Так, О, отлично. Тут он у нас хрустит. Но это еще только третья работы. Отложим пока его оп, в эту замечательную коробочку. Цокает. Это тоже очень хорошо. Хрустит, тянется все как надо. Так, кладем. Потом добавим ароматизатора. Наш, о, видите, уже много, кстати. Значит, будет большой слайм. Добавим вот в эту Оп. и нужно быстро перемешать. Так, вот у нас уже схватывается все. Отлично. О, кладем на стол. Так. Оп. Вот опять как и тот. Липнет к рукам. Очень сильно липнет к рукам. Но ничего, это не страшно. Перемешиваем, как мы это делали с тем кусочком. Уже перестает таким быть отличненько сейчас я могу рассказать о разновидностях слаймов какие они бывают есть Горный слайм, есть оригинальный слайм и есть баттер. Вот, например, баттер слайм – это моя любимая текстура. Кстати, клеер тоже моя любимая текстура, он такой прозрачный. Но баттер – моя самая любимая текстура. В него добавляется глина, или soft clay или монстрик. Есть различные специальные фирмы глины для слаймов. Моя любимая глина – это soft clay Правда, она очень дорогая. Но результат того стоит. Нужно просто добавить глину в слайм. Получится баттер-слайм. Почему баттер? Потому что он будет как масло. Намазываться хоть на хлеб, хоть на что. Так, наш слайм не плепает. Но ничего. Сейчас скоро уже отлипнет. Так, хорошо. Добавим еще чуть-чуть нашего растворчика. Активатора. Так, Чтоб слайм не был таким липучим. Зубную пасту не советую все-таки, так как один раз я добавила в свой слайм зубной пасты. Он, конечно, перестал липнуть к рукам, но он стал очень твердым. Сама не знаю, почему так получилось. Поэтому и не советую. Так, вот, добавляем немножко. Все. Смазываем. Так, хорошо. Вот так на льду опять. Да, это долгий процесс изготовления слаймов, О, это уже очень хорошо, то что его можно хотя бы передавать из руки в руку. Так. Выставление слайма достаточно долгий процесс, но если вы хотите делать слайм сами, причем хорошие слаймы, вас это не напугает. Так, все, слайм уже вроде бы не липнет. Так, все, видите, оп, не липнет. Осталось только снять его с рук, кто не знает, это нужно делать очень быстро, чтобы с вами не прилип. Опять. Так, все хорошо. Так, немножко прилипает. Мы сейчас смешаем его вот с заготовкой нашей вот этой. Так. Так. Чтобы не прилипло. как у активатора чтобы еще вот совсем не переликол. Цокающий и тянущийся слайм. Точнее, это еще не слайм. Это у нас еще только база для слайма. Но слайм будет такого же размера. все уже хорошо такую розочку Он получился очень мягким классным теперь изваляем его в клею чтобы как-то зря не тратить клей теперь сейчас с вами будет прилипать но уже через несколько десятков секунд с него улетают небольшие кусочки ничего страшного прилюпляем их обратно так. Вот видите как я снимаю слайм с рук такими быстрыми движениями так. вот у нас оригинал слайм получился. все-таки немного липнет. Я, наверное, добавлю еще чуть-чуть. Вот, вот, у меня чуть-чуть осталось раствора. Кстати, можно добавить раствор на эту лужу клея. Давление слайма довольно долгий, повторюсь, процесс, но очень интересный. На твоих глазах из всем известных ингредиентов, из клея, пены для бритья, крема появляется вот такая интересная игрушка. Вот. Также, кстати. Э в клей кроме крема и и пены для бритья можно добавлять что можно добавить, можно добавить детское масло вот детское масло мыло кстати жидкое некоторые добавляют шампунь но я вам его также не посоветую так как один раз я сделала с вами с шампунем клеер попыталась и добавил сюда шампунь. Он у меня стал пузыриться, ну, напениваться, как вот из... с мылом. И ничего путного не вышло. Так, все. Видите, у нас уже чистый стол. Ну, как чистый, без клея. Так, все. И вот такой слайм. Точнее, не слайм, а основа, база. Хорошая получилась. Так. Оп. пузи, вот так вот. Цокает, кликает, тянется. Ну, настоящий американский слайм. Дальше, чтобы тут вот клей просто так у нас не оставался, чтобы деньги наши не тратились. Хотя тут 2 рубля, конечно, для один в этой баночке, но все равно сделаем слайм побольше немножко. Так, вот так. Так, все. Друзья, мы с вами сделали базу для слайма, а в следующем видео не переключайтесь. В следующем видео вы увидите, как мы его разукрашиваем и добавляем всякие интересные штучки. Не переключайтесь.